Пирожка Не буду есть твою еду Она не вкусная, не соленая Одно и то же И вообще ты готовить не умеешь Ты че я? Бессмертный школьник Да ладно, я пошутил Ты че охренел? Зай, а как ты думаешь, кто во время секса больше удовольствия получает? Мужчина или женщина? Конечно же женщина Это почему ты так решил? А когда... В ухе чешешь, чему приятнее? уху или пальцу? Уху. Ты что, совсем охренела? Я-я по всем кабакам ищу. А ты пельмени стряпаешь ты часа ночи. Я не знаю, все это очень сложно. Может быть я еще не готов. Не-не, самое время. Это запомните все. БМВ. Другой не знаю. Нет другой. Все. Ты в очко умеешь? Умею. А в покер? А это куда? И вот это вот у меня сегодня весь день творится. Ты видела? Это просто, я не знаю, какими словами описать. Херак закрыл. Индикатор того, что он там, вот они. Они его сдают. Бетховен визжит, орет, бегает. Меня на кухню зовет. Ты посмотри. Причем, ты понимаешь, он это делает сам. И туда, и оттуда. Этот вообще, вот знаешь, я расслышала, что? Страшная, как черт. Кто? Ты. Я ж Дай пару времени. <звы> нельзя есть людей направо и налево, как бы не хотелось. А по празднику. Нет, нельзя. Ты что, охуел? Покажи свою самую накачанную часть тела. Это все нормально вообще? Нормально. То я тебя что-то побаиваюсь. Толь, поехали, а. Скажите, а эти джинсы точно кучи, что вы мне дали? Блядь, Гуччи, Гуччи, хуючи, меряйте, Гуччи, самые настоящие Гуччи, мерите, мерите, девушка, ваш размер на одну ногу. Злат, крой мне ножки, пожалуйста. Угу. Спасибо большое. Да, вот, хорошо, так теплее. Спасибо большое. Вы охереете от этого факта, но у каждого пацана на левой руке в этом месте есть родинка. Еще раз увижу на кухне пирожок разъебу. Дай денег. Зачем? На ногти. В смысле? Ты что, на маникюр пойдешь? Не, пивка возьму. А зачем на ногти просишь? Ты же на пиво не даешь. В Китае макароны готовят сразу после уборки урожая. Посмотрите, вот так вот засыпали и все готово. Макс, покажи, где у нас кошка лежит. Свет, какого у еще приезжает? Числа или хрена? Ты просто сидишь и думаешь, сука, ведро валерьянки дайте мне, пожалуйста, бассейн с корвалолом, я хочу схорониться там. Старею, походу. В падлу даже с кем-то ругаться. Сразу шлю нахуй. Все. Может, пойдем шпиливить? Почему тебе от меня нужен только секс? Может, мне хочется другого? Может, мне тоже хочется другую? Дю. Только я понимаю, если бы я за собой, блин, не следила. Ну, каждая женщина, сука, достойна, лишь чтобы за ней ухаживали, понимаешь? Водки мне купили, но... Будь, Будь, здорова. Здорова. Будь, Будь, Будь здоров. Слава советскому. Поддерживаю Ленин, красавчик. <areitary> <heights> Блять, нах... Йогурт с горчицей. Хм, думаю, ей понравится. Вот. А ты чё йогурт оставил? О, блин, забыл, приди, пожалуйста. Даже детеныши носорога являются очень опасными существами Поэтому я построил эту клетку Ого, как он съебался Порядок, Мама, Порядок. Порядки, или что? Не знаю, бывает что Не особо приятно и Совести, можешь поиметь? Ты не один здесь находишься. Случайно. Что случайно? Четыре раза случайно, пердез здесь. Не воняет. не воняет, Вонять весь дом, блядь, уже. <как> ты ч, да, срьозишь что ли? Прекрати, я тебя прошу, хорош. Ч-то съел не то, да? Что съел не то, ну не может так быть, надо здесь позвонить кому-нибудь. Давай, маму, мама, спрошу. Ветту, есть парастомол, как это называется? Пошва. Нож по, блять. <как> Ты а? может ты тут обосрался вообще? Нет, Сходи в туалет для этого туалет есть. Здесь люди живут, так нельзя делать. Сейчас нет, надо сделать надо блядь. Они же не воняют все равно. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Сейчас нет, нет, нет, нет, нет, нет, блядь. Малейший нет, уважения Я не буду нахуй ничего вообще. Так, все так? Ну да. Или может быть я не знаю в чем проблема. Мы будем пробовать. Может быть нож. А нож как... Боже, я утупица! Я не сняла с ножа эту. Это я в ТикТок выложил, выключаю. Третью ночь снится. Шоколад, ребенок и презерватив. Понять не могу, что такое. Позвонил знакомой гадалке в деревню. Говорю, бабмань. Слушай, третью ночь снится. Шоколад, ребенок и презерватив. Что это может быть? А она мне такая. Купи шоколад ребенку. Андон. Да очкуй, Я за кетчупом. Чё да. ты трясаешься? Блять, шланг постоянно падает. Шланг постоянно падает. Именно эта фраза точечно объясняет, почему у Владимира до сих пор нет девушки. Я тебя уебу Туда падла. Быстро, блять, ты туда уж ебала. ты, Привет. Ты мне вчера свои колготки оставила. А, ты что? точно, на работе. Ладно, вечером. И что на сегодня на ужин? Я пиво купила. Хозяюшка ты моя. Я, блядь, восемь лет, нахуй. Боксом занимался? Нет, KFC. Сними трусики. Сейчас. Что, прямо здесь? Прямо здесь, да. Рецепт пельменей. Посолить. Помешать. Понюхать. Антон, объясни мне, пожалуйста, почему... Лех! Ты тащил ты, нах... ты мне неси шапку-то. Ч ⁇ ты куда понес так меня? Неси шапку мне быстро. Давай. Молодец, спасибо. Мы тебя доводим до трасса, ждем автобуса, даем тебе две гривны. На билет и ты юбашишь к своим родакам. Так, закатайте повыше рукав, будем делать вакцинацию. Ой, а можно в жопу? Можно, но сначала вакцинация. Me. Me. Me. Me. Me. Не, ну посмотрите на эту, на эту на эту шедевральную женщину, она опять что-то так, курица в китайском стиле. Она что каждый день что-то невероятное готовит. Курицу в китайском стиле какую-то, сам со спагетти с чедром. Опять тебе придется сегодня вылезать. Ань, если другие бабы просят мужиковские на тем деньги, они попрошайки? Да. А если просишь скинуть деньги ты? А если прошу я, надо скинуть? Пожалуйста, наслаждайтесь. Вы тоже. Вы тоже. Пожалуйста, Вы тоже. наслаждайтесь. Вы тоже. Пожалуйста, Вы тоже. наслаждайтесь. Вы тоже. Зая, да, я всем своим мужикам сказала, что мы с тобой расстались. Мои тёлки даже не знают, что у меня есть девушка. Ты когда пиздили последний раз? А Б, нет? вообще никогда? Никогда? Значит да. ну, начнут нах, блять, я тебя захуя... Капсула с порошком, блядь, застряла и не отдает свои питательные элементы в одежду, блядь, а просто тут нахуй училица лежит. Иди и работай! Там я тебе внука оставлю, только он немного простуженный. Ты хочешь, чтобы квартирка побыстрее освободилась? Захожу домой и понять не могу. Идеальная чистота! Неужели моя дианочка хозяюшка убралась? Ну давайте посмотрим. Так, посуда. Блять, ее, ее явно не хватает. Та-дам. Та-дам. Она просто спрятала грязную посуду. Гениально!